Мне хочется обычной тишины Без городов, без рокотов, моторов Без тюрем, конвоиров и затворов И без затишья прожитой войны Хочется обычной тишины, где просто не стреляют ради скуки, где те, что вас и нас растили руки, Не просят подаяния у страны, Без дикого мычания. На углах про благо царства и земные отдали Той тишины, в которой пройден страх, Той тишины, в которой не продали, Той тишины, в которой блеск ночи. И шелест рук любимых, и желанных, Где пред распятием, при огне свечи, Лишь ты и Бог одни, Под синюю в храме, Той тишины, которую забыл, Той тишины, которая... Забыто той тишины, в которой я любил, Да видно, все неискренне было. Мне хочется обычной тишины, Как забыть я или знамения свыше? Простой и чистой, словно детство сны Лишь в тишине, что на душе услышишь Так хочется обычной тишины